у нас, Гали, вот чай какой-то наливает, да? Я либо вертикально, либо горизонтально все время держу. Вот, там же в одном направлении, смотри, в каком-то. Как Что? Лучше горизонтально, если ночевай вертикально, то вертикально делай. Вот, арбуз у нас, да? Вот он, чайник какой-то кипит. Смотрим, что здесь у нас как видите тут идет там видите вот дом вот он видите все у нас не уже? еще вот там какой-то домик видите вот. вот Галя опять у меня да? и мне скрыть все увидим конфетки корочки. а пошли все знаете куда чеки наливают надо посмотреть как Галя у нас умница как она у нас чай наливает а ты что скоро будешь купить мам, а знаешь, что я хочу тебе сказать? А вот это не выкладывается.